Всем привет, ребята, и сегодня я поиграю в Slime Survival, да, ребята, на серию Кубкрафт, и, пьц, ребята, давайте сразу же начнем. Ну вот, ребята, начинается наш первый раунд, и, ребята, в принципе, э -э как бы, э когда был Новый Год, ну, да, когда он начинался, ребята, был похожий мини-гейм, только он был снеговиками, да, Здесь, ребята, все связано с лизнем. То же самое, но... Э, ну, только со слизнем, да. Сейчас, я так понимаю, да, вот он встанет. У нас есть, ребята, по-моему, секунд 10, да, чтобы э, отбежать немножко. И, в принципе, он сможет, да, видите, он освободился. И, в принципе, ребята, окей, э, я упал, к сожалению. И, в принципе, ребята, это Исус Пак, который нашел на эту версию. То есть, я его уже нашел может быть недели две назад и в принципе надеюсь он вам понравится и с ним буду снимать на новых версиях на старых версиях буду снимать с другими паком так вижу ребята эффект хорошо окей okay. так это у нас какой-то лук окей okay, сейчас мы его попробуем вольнуть. так а... блин окей okay. Это немножко странно было, тихо. Мне сейчас может запалить. Может быть в этом ролике будет и две катки, не знаю. Опа, два слизня. Так, надо валить. Надо валить, пуски, ребята, валить. Бегу-бегу-бегу наверх. Так, какая-то бомба. Файл-бог. Окей. Сейчас буду кидать. Где? Не, не могу найти. Окей. Нет, нет, нет, нет, нет! А! -а, -а! Да выбеги! Все, нормально. Я буду так. Ха-ха-ха. В смысле? Как я стал слизим? я не понял, но окей. В принципе, я второй чувак, слизень. И в принципе, окей. Я не понял, как. А, другие. Не знаю, где другие чуваки, если честно. Здорово. Да, я тебе прям вальнул, прям жестко. Ага. Надо помочь. Окей. В принципе, хорошо. Какой-то чувак заморозил, короче. все это дело. Такая сейчас будет... Жесть, в принципе, окей. Я вижу чувака и кидаю слизень, и бомбу, и... И нормально. И ничего не происходит. Окей, естественно. Я... Давай. Да. -а -а. Чувак. Как? Давай, я бегу за ним. Давай, го! Не слишком ты быстрый, чувак! На! все я его вальнул. Блин, сейчас, ребята, закончится игра, ну получается все, Проиграли, да, к сожалению. И, в принципе, побе... да, побеждают, ребята, обычные игроки. В принципе, ребята, идем к следующему раунду. В принципе, ребята, окей. Э, как бы... Я не знаю даже, вот что еще на самом деле записать для канала. Потому что просто записывать одним мини-гейм не хочется, а летсплей я не хочу записывать, пока у меня не будет. Пока я не к якну бандикам, да, и в принципе, как-то так. В принципе, окей. Начинается наша карточка, да. Вторая, да. И, наверное, заключающая, да, в принципе, все. Погнали, ребята. Так... Окей, давай слизнь... Лишай, кто будет слизнем, да? Кто будет на людей охотиться. И это... Фу, слава богу, не я. все я бегу. Окей, я бегу. Бежим, ребята, от этого чувака. Как бы если чувак нуб, то его очень легко будет победить. Один раз я нуба встретил, он вообще даже не пытался убить чуваков. А кук него там Уч... человек пять кружит. хрена себе. Упс. Он не вдул. Окей. Я я я залезу. Что это было? Я я я просто не понимаю. Это это это просто лгах. Окей, пойду за ним. А его тут нету. А я его затролили. Ну, я знаю то, что я искую, но нет, нет. Здрасте. Я его просто бегу и тяглю, капец. Не знаю. Даже не знаю, что мне еще записать, да? Не знаю. Давайте три лайка. Ну, все, да, выходит. Ну, не, давайте четыре, вот. Давайте четыре. Потому что я знаю то, что вот. Может быть вы быстро набьете, и я типа придется записывать через пару дней. А хочется записать. Ну, там, через неделю записывать, да? Окей, чувак, у меня. Все стыл. Так. Это у меня какая-то пушка. <как> Блин! Не сработало! Где ты, чувак? Я знаю то, что ты здесь. Реально, я, я знаю то, что ты здесь. Не знаю, ты знаешь, что я здесь или нет. Но я знаю, что ты здесь, да. где-то здесь находишься. Меня это немножко пугает. Опа! Опа-опа-опа-опа. Бегу. Как я могу попасть в чувака, который лагает? Окей. Раз. Прям не успела стенька... Красавчик. Красавчик, чувак. Красавчик, Да еще гранату, бомбану. И, в принципе, все будет как надо. Да. Так. Те же чувак, может быть, остается 20 секунд до конца игры. Если что, да, вот тут написано. Если кто-нибудь дух не заметил. Да. Ну и, в принципе, ребята, окей. Пошлый ролик был не очень, да. Ну, он был прикольный, но там я все очень быстро делал. Я пытался монтаж сделать за час. Эй! у Вы это видели, да? Капец, прям последней секунде. Но все равно мы проигрываем. Ну и пить, ребята, на этом все Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Оцените видео, да, ребята? Спасибо, ребята, да, что посмотрели этот ролик, да. 4 лайков. Давайте за этот мингейм, да. И выходит новый ролик именно по этому мини гейму Не по другим. А именно поэтому, да. Все, ребята. Всем спасибо. Пока-пока, ребята. И удачи. Да. И, в принципе, все. Всем спасибо. Пока-пока, ребята.